Продолжаем наше решение. Напомню, что у нас теперь для рассмотрения остался второй случай. Первый мы рассмотрели и увидели, что РЕ в данном случае не может работать, как односторонняя связь. Значит, осталось у нас, поскольку РЕ у нас получилось каким? Оно получилось отрицательным, то есть оно должно было бы действовать, значит, стержень. Сюда бы была направлена реакция, что у нас невозможно по условию односторонности этой связи. Остался второй случай, когда реакция будет приложена работать в стержне F. Значит, мы сейчас... Алгоритм действий будет абсолютно такой же. Мы опять разобьем на те же три части конструкции АС, верхняя, горизонталь CD, нижняя горизонталь и внутренняя ветка DE только теперь будет работать стержень F а стержень E будет отдыхать он будет ненапряженным то есть мы рассматриваем сейчас второй случай когда RF у нас не нулевое а RE мы предполагаем нулевым и рассматриваем, соответственно, равновесие части АС, равновесие части СД и равновесие внутренней ветки D, F теперь, D, F. здесь у нас будет АС, здесь D, C. Здесь у нас, напоминаю, действовали какие силы XA, YA. И момент М. Здесь у нас были приложены, что XC и YC. Далее. Ну, раз мы начали также в первом. Давайте и здесь мы обозначим, что значит x'c, y'c. Здесь у нас, соответственно, будет что? XD, YD. И здесь у нас будет действовать, ага, у нас здесь э, теперь действует инструкция F'. Какая-то точка там была, 2 метра, по-моему, да нет, 2, 4 метра. 2,2, ну где-то тут вот. Это будет RF. Вот, пожалуй, все силы. Здесь. А, еще P2, здесь вот P2, внешняя нагрузка P2. Так, здесь у нас будет действовать сила P1 сразу зададим внешнюю P1, пока не забыли. Здесь будет действовать вот эта точка B, эта точка D, значит здесь будет действовать сила Q внешняя. Далее, здесь у меня будет действовать XD, YD, но мы их со штрихами обозначим, но потом от этих штрихов избавимся. Обратите внимание, когда я обозначаю эти реакции в точке D. Абсолютно забыв о аксиоме действия и противодействия, я обозначаю их, во-первых, по-другому, потому что это уже другие, другие силы, другие реакции. Во-вторых, я обозначаю их направление тоже абсолютно произвольно. Пока что они, вот эти силы, они никак не связаны друг с другом. Это позже мы напишем вот это самое, что уравнение, вытекающее из аксиома равенства сил действия и противодействия. То есть уравнение третьего закона Ньютона вот они а сейчас я их направляю абсолютно произвольно ну и в точке B естественно у меня что есть сила YB и что сила что XB правильно все никого не забыли но вроде бы нет никого не забыли и таким образом сейчас алгоритм наших действий будет абсолютно идентичен вот этим Действуем. То есть мы напишем уравнение равновесия для стержня АС, для стержня СД и для стержня ЕД. Чтобы не загромождать эфир, давайте сделаем следующим образом. Я буду останавливаться только на уравнениях моментов, включать а остальные, я напишу, что называется, за кадром уравнения. Как видите, написано уравнение проекции на ось Х и на ось Y. И в качестве центра приведения я выбрал точку С. Значит, при таком выборе, значит, моменты вот этих двух неизвестных превратятся в ноль, а останутся моменты вот этих двух сил плюс известный момент. Итак, момент силы ХА относительно точки С пытается вращать по часовой, значит, со знаком минус. Плечо равно. Значит, перпендикуляр опускается с центра вращения на линию действия. Вот линия действия силы, вот перпендикуляр. Эта длина у нас равна 3. Минус 3 умножить на XA. Ну, собственно говоря, ничего не изменилось в верхней части у нас, кроме того, что исчезла RE сила. Далее у нас момент YA. Он пытается вращать тело против часовой, значит, со знаком «плюс». Плечо, значит, вот опускаю перпендикуляр на линию действия. Значит, давайте, ладно, выделю. Так, вот линия действия силы. Это вот эта вертикаль. Вот я опускаю перпендикуляр на эту линию действия. Вот длина вот этого отрезка, она у нас равна 7 метрам. Поэтому плюс 7 умножить на модуль силы YA. Ну и плюс известный момент, который тоже вращает против часовой, поэтому со знаком «плюс». Плюс m равняется 0. Итак, первая система уравнений. Три уравнения с четырьмя неизвестными нами составлена. Вот она. Дальше поступим также. Уравнение равновесия для стержня CD. Я напишу за кадром. И вернусь только к написанию уравнения моментов. Итак. Рассматриваем равновесие стержня D. Вот наши неизвестные. Вот наши известные. В качестве центра приведения сил выбрана точка D. Значит, моменты этих двух сил равны нулю. Остались моменты вот этих трех неизвестных и момент известной силы. Ну и вот здесь у нас вот это... Этот э, чертеж для работы. Но обратим внимание, повторюсь сразу, здесь ничего практически не изменилось для вот этого чертежа. То есть вот все эти значения мы можем переписать абсолютно точно, точно так же. Для штрихов напомню. Минус один х штрих с плюс и так далее, и так далее, и так далее минус 10 p2, но только тут добавилась еще одна сила, это наша сила rf. Поэтому запишем эти уравнения, ну или еще раз хотите повторим их. Вот, значит, относительно точки D, относительно точки D для x c, значит, вот эта сила относительно точки D вращения. Вращает по часовой значит, со знаком минус. А значит, плечо равно значит, перпендикуляр, опущенный на линию. Линия действия – это вот эта горизонталь. Перпендикуляр, опущенный на эту горизонталь – вот этот отрезок. Этот отрезок у нас равен одному. То есть минус 1 умножить на х'c. Минус 1 умножить на х'c. Далее все то же самое. Здесь будет что у нас? Вращать по часовой со знаком минус. Плечо будет равно... Э, вот длине этого отрезка это будет 10. Минус 10 умножить на y c. Ну и наконец RF. Сила новая, которая появилась неизвестная. Вот она у нас в списке. Эти два момента равны нулю. RF будет равняться... Вращает против часовой со знаком плюс... Плечо будет равняться. Какие у нас там были данные? 3, 1 и 2. Это будет 6 метров. То есть плюс 6 умножить на RF. Плюс 6 умножить на RF. Ну и наконец, последняя. Это P2, известная. Она у нас, напомню, здесь уже была минус 10 p2. Потому что ничего не изменилось. Она вращает, как и раньше. По часовой плечо равно 10 минус 10 p2 вот эти все моменты должны друг друга уравновесить превратиться в ноль ну что ж и то же самое сейчас проделаем для стержня df то есть оставим за кадром составление уравнения равновесия для проекции Ну что ж, мы рассматриваем дальше равновесие стержня части стержня DF, точнее стержня DF части нашей конструкции. Вот наши неизвестные, вот наши известные. Ну, я разложил силу P1 опять на две составляющие: на горизонтальную и вертикальную. И поскольку у нас расположение всех нагрузок не изменилось для вот этого уравнения, которое мы уже составляли, только добавилось одно новое, давайте я буду его использовать в качестве шаблона. То есть не буду повторять эти рассуждения, они будут абсолютно такими же. То есть у меня будет 2y-d. Минус 6, а, RE у меня нету, извиняюсь. Вот вместо него будет у меня другое. Момент силы RF мы оставим здесь место. Так, дальше минус 1 умножить на Q, плюс 6 умножить на P1 синус 60 градусов. Это все будет равняться 0. Ну и осталось вместо момента силы RE вычислить момент силы RF. Он у меня направлен против часовой РФ штрих. То есть, значит, с плюсом. Плечо равно длине вот этого отрезка. Длина отрезка у нас равна 6 метрам. Плюс. Плюс. Значит, что будет? Плюс 6 РФ Штрих. Вот сейчас я обнаружил ошибку, к которой мы вернемся в следующем фрагменте.